Всем привет, Верно, VR популярность. Я как раз вам сделаю топ, во что поиграть в VR -шлеме. Запасайтесь печеньками, наливайте чак, а мы начинаем Десятое место. The forest. Игра в жанре survival-horror, с открытым миром и видом от первого лица, игроку предлагается исследовать остров в поисках Тимми, сына главного героя, украденного местными аборигенами. Также игра идет на ПК, но можно скачать пачку VR. Девятое место. Space. Космический пират-тренеры является официальным тренером для подражения космических пиратов VR, запущен в качестве одного из первых названий для Steam VR. Восьмое место. Surgeon Simulator VR. Gameplay состоит из того, что игрок должен выполнять различные операции, например, по пересадке почек, Постепенно открываются некоторые другие режимы, такие как скорая помощь и операции в космосе. Позже в эту игру были добавлены два бесплатных DLC, первый включает в себя операцию на племётчики из Steam Fortress 2, которым управляют медиком из той же игры, второй включает операцию на пришельцы. Седьмое место. Суперхот VR. Игрок управляет билетаризированной версией самого себя, работающего в командной строке DOS. Нахождение игрока в игре обнаружено и отслеживается кем-то, ответственным за код игры. Система показывает игроку его самого фигуру с надетым шлемом виртуальной реальности и заставляет игрока ударить себя в голову. Игрок становится частью ядра и стреляет в голову для самого себя, становясь одним Суперхот. Игра идет на ПК, но нужно может включать патч на VR. Супер. Супер. Шестое место. Майнкрафт VR. Оу, oh, да, любители кубиков. Майнкрафт компьютерная игра в стиле песочницы с открытым миром, которые перед игроком не ставятся какие-либо определенные цели. Игроки сами выбирают, что им делать в игре, а в VR-шлеме вы полностью погружаетесь в игру и сами становитесь квадратным стивом. Пятое место. Counter Strike. Павлов в Иоржлэме вам предстоит покупать и перезаряжать оружие самостоятельно, не так как в оригинальной игре. Там вы реально можете поржать, там тем более можно стереть магазин. Четвертое место. Горн. Смехотворный жестокий симулятор, гладиатора VR. Сделанный фрилавис. Захотите стать гладиатором? Покупайте VR-шлем и покупайте игру. И начинайте мясорубку. Третье место. vr чат Самая безумная VR-игра, породившая мем у Gun Именно в ней происходит самое охранительно угарная. Хотя игра была названа VR-Chat, не обязательно иметь оборудование VR, чтобы играть в эту игру. Игра также предлагает неустойную версию для тех, кто не имеет VR-гарнитуры, но имеет такие ограничения, как невозможность свободно перемечать аватар. Полицейским не смотреть! Второе место Payday 2 Баришки! вот и ваша любимая игра! Теперь вы можете в VR-очках прийти на ограбление. Игра является командной игрой у четверых игроков. Городенные игровые деньги могут быть потрачены для усовершенствования своего инвентаря, а полученные очки опыта — для улучшения своих навыков. Первое место. Битсейбер Игра включает в себя песни, каждый из которых имеет 4 уровня сложности. Каждая песня игра представляет игроку поток убежащихся блоков в с ударами песни и нот. Игрок использует контроллеры движения VR, чтобы владеть парой световых мечей, которые используются, чтобы разрубить блоки. Каждый блок окрашен в красный или синий цвет, чтобы указать, следует ли использовать красный или синий саблю для его фиширования. Кстати, у меня на аватарке ВК фотография, где я в VR-клубе. Так что го лайк, like, ребята. Ну что же, спасибо тебе за просмотр этого ролика. Если у тебя есть VR-шлем, то ставь лайк. Хотя я с ним тут все равно ставь лайк. Ну, пока.